на портал покраснел железная орда идет все в панике мы все умрем мы все умрем это новый атом? пожалуйста нет только не опять только не снова ослинте парни я должен подготовить своих лучших бойцов к прибытии этой Железной Орды. Не беспокойтесь, Ваше Величество, мы позаботимся об этом. Стоп, что ты сказал? Да, что ты сказал? Стоп, что ты имеешь в виду, говоря, мы позаботимся об этом? Мы остановим Железную Орду. Не паникуйте. Но как? Жало нам уже зайти в портал мальчики. Да прольев же кровь. Роу, мы не можем пройти через портал. О чем ты вообще говоришь? Появилось что-то мешающее нам. Великолепно. Просто великолепно. -хо -хо -хо. Спасибо, Ваше Величество!